Норвежская Сонга Грей, 4 штук филе лойнов, спинок, норвежской сёмги по 170 г. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подписывайтесь и ставьте лайки. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Порошок копченой паприки. 2 столовые ложки. Луковый порошок, 1 столовая ложка. Порошок тмина, 1 столовая ложка. Каенский перец, половина чайных ложки. Соль, 1 столовая ложка. Филе лайонов, спинка, норвежской семги по 170 грамм, 4 штуки. Подсолнечное масло, 4 столовые ложки. Вареный турецкий горох, 250 грамм. Лимон, сок, 1 штук. Оливковое масло, экстра -виргин, 2 столовые ложки, Кмин ним 1 чайная ложка, чеснок, тертый 1 зубчик, соль каенский перец, по вкусу, натуральный йогурт, 3 стакана, на самом деле децилитр, лимон 1 штука, выжать сок и очистить от кожуры, количество порций 4. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Пока-пока.